Da dum da dum, Полосы, кто спал в салоне, даже не проснулись Пробег и остановленные часы Мы удовлетворенно улыбнулись Полет окончен, можно отдыхать И гордо рулит тайнер белосиний Мы с ним опять все сделали на пять мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали опять. Мы снова отработали красиво. Пусть это все давно уже прошло. Я представляю часто и поныне на эшелоне солнце бьет стекло. И четвером мы вновь в одной кабине И нам сейчас название экипаж И мы сейчас, как организм единый И тот, который видим мы, пейзаж Увидеть можно только из кабины И тот, который видим мы, пейзаж Увидеть можно только из кабины Тамара принесет нам кофейку И штурман вновь достанет сигареты Владивосток нас ждет или Баку А может быть, номер с эстафетой И хорошо мне просто того, Что я в кабине, в экипаже, в форме И мне не нужно больше ничего Полет идет, параметры все в норме, И мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме. И жалко мне немного, пацанов, Что на глазкок и сразу попадаю. Конечно, там работа будет здоров, Но несомненно что-то пропадает. На боингах зарплата хороша, И сетовать неловко как-то даже. Но там была душа, но там жила душа, В четырехчленном нашем экипаже. Но там была душа, но там жила душа, В четырехчленном нашем экипаже. Наш самолет коснулся полосы, Кто спал в салоне, даже не проснулись, Пробег остановленные часы, Мы удовлетворенно улыбнулись, Полет окончен, можно отдыхать, И гордо рулит лайнер белосиний, Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво, Мы с ним опять все сделали на пять, Мы снова отработали красиво.